Зарплатный проект – это соглашение между банком и организацией о выплате заработной платы путем перечисления средств на пластиковые карточки. Для предприятий зарплатный проект выгоден тем, что сокращает расходы по содержанию кассы, оплаты труда, блокировка сиров, доставке наличности и также сохраняет конфиденциальность при выплате денег. Основные расходы, которые предприятие понесет в рамках зарплатного проекта – это комиссия за перечисление денежных средств. По данным компании «Просто Банка Салти», на сегодня она колеблется в диапазоне от 0,25% до 1% от фонда оплаты труда. Для бюджетных предприятий законодательства установлен тариф 0,15%. Дополнительным расходом может быть плата за открытие и годовое обслуживание пластиковых карт. В зависимости от договоренности с банком тарифы составляет. Для карт эконом-класса от 0 гривен до 84 гривен, для среднего класса карт от 0 до 150 гривен, для высшего класса от 0 до 850 гривен. При этом, если в компании работает больше 100 сотрудников, банк может предоставить бесплатно, кроме карт эконом-класса, также несколько карт высшего класса для руководителей. Также зарплатные проекты могут быть абсолютно бесплатными, если вы сотрудничаете с данным учреждением. Преимуществом для сотрудников компании может быть то, что на зарплатную карту банк предоставляет кредитный лимит в размере до трех заработных плат.